А, сейчас, кто у нас здесь? Эвел вернись, Дэн, я тут. Я здесь уже. Ой, все нормально. Короче, Эвел разберем. Мне, чтобы сделать тебя модером, нужно, чтобы ты под моим последним видео оставил комментарий. Так же, как и кстати. Я про Денчик шоу. нет, Эвел Разберет, ты ещё не модер, ты должен под моим последним видео, именно видео. Смешной лист, ох, ё, пить, как он. Сколько я, я даже не вижу. 25 рублей. Хера, да, у тебя еще бабло есть? Я с тебя вообще удивляюсь. Привет, Дэнчишо, привет, привет. А, сейчас оставлю. Вот именно под видео, где 3900 плюсов. Ой, моя, 2 часа ты орать не сможешь. Как я не обещал 2 часа. Я, правда, завусь, наверное, на стриме умрет нахрен. Давайте дождемся всех, давайте прям плюсик в чатик, а, и я прям, вот прям плюсик, забомбить у меня весь чат, и я поору конкретно. Ари, а, давайте прям плюсами чат уничтожьте, и я так пору. Давайте прям уничтожьте чат плюсами. Давайте, я жду от вас плюсиков, уничтожьте его, уничтожьте, давайте. У меня есть подарок для тебя. Никитос, что за подарок? Забыл про чем. Спамим чат плюсами, давайте, давайте. Чат плюсами, спамьте. Хероники в чат до плюсов. Ну что, давайте тогда... Раз, два, три. Это мало, да, было? Вы потом скажете, мало или нет? Я еще поражу, наверное. Интересно, а вас там глухануло? Вы сейчас там все умрете по голохните я, я не знаю что буду делать я вы сейчас всех ушам подесять и я еще раз сорну только я уже прям погромче орну, чтобы вам уши выбило правда я не вс ⁇ это ну ладно придется вы же хотите что-то не порал еще громче у меня кровь ну сорян денег что вот, вот такой вот у меня ложь прикольный мне меня, наверное что собака начнет рать, это будет собака пипец, как жопа чуть-чуть я сказал я как дебил ладно еще рать я вырежу этот момент да не смогу вырезать даже мастером да, а прикольный я наушники надел и на все включил ну ч, давайте, ребят, я, я еще раз сорву сейчас, давайте. еще опять всех. Я потом, наверное, уже... нет, нет, с голем, сорян, я еще раз обещал. Мне сказали машу, давайте в последний раз. Не-не-не-но. Ну, сорян, давай, Голем. Ты убил, как телефончик, недолчика. Не, не недолго. Если бы быстренько вот так вот. А, и вс. Из носа. Лучше убейте. Нет, голем, ты должен жить, ты, модер. Убейте, да. блядь. нельзя убивать. Как как? Я как ты буду без тебя жить ещё? Пожалуйста. Из носа. А, лолденчик. Шоу. Ладно, давайте раз, два, три.